Добрый день, друзья! Сегодня хотел с вами поговорить о диагностике храпа, о том, как определить, какой метод лечения вам подходит, хирургический или терапевтический. В условиях нашей клиники, я работаю в СМ-клинике, подразделение Курская по адресу город Москва, второй й переулок, дом 11, проводится комплексное обследование и диагностика храпа, которая включает в себя осмотр лор-врачом с проведением эндоскопического исследования носа и носоглотки где мы определяем уровень сужения дыхательных путей и определяем какая часть носоглотки сужена смотрим нос на предмет искривления носовой перегородки полипов, аденоидов наличие гипертрофии нижних носовых раковин анатомического сужения носа а также смотрим носоглотку со стороны носа, проходим эндоскопом в носоглотку и смотрим сверху на уровень сужения в глотке, смотрим степень выраженности сужения на уровне небного язычка, на уровне миндалин, ну и также, соответственно, проходим через рот, смотрим эндоскопически фарингоскопию, так называемую, да? делаем, соответственно, фиксируем это все на эндоскопе, проводим анализ, и, соответственно, выбираем методику хирургического лечения данного пациента. А если мы видим, что у пациента все нормально, что анатомически все хорошо, но пациент жалуется на выраженные эпизоды остановки дыхания во сне, у него есть проблема со сном, то, конечно же, здесь прибегаем к помощи врача сонолога который проводит респираторный мониторинг. который предусматривает то, что а, вам дается на ночь аппарат, который предусматривает измерение количества вдыхаемого а, в, воздуха. Ночью а, во время сна проводится, ставятся две трубочки в нос, конюли на палец ставится пульсоксиметр и соотношение вдохов а, и уровня кислорода в крови а, выводится индекс апноэ гипопноя, И по этому индексу определяется степень тяжести апноэ сна. Степень тяжести апноэ сна нам дает данные о возможности или невозможности проведения хирургического лечения. При средней и тяжелой степени апноэ сна мы сначала пациенту предлагаем обратное лечение, сипап терапию А если это легкая степень или ближе к средней, но не тяжелая, не средней тяжелая то мы можем в данном случае пользоваться услугами хирургического лечения. Поэтому в дальнейшем следующим этапом я вам покажу, как мы проводим диагностику храпа на приеме. Если вам интересно какие-то вопросы или какие методики мы используем, пишите под этим роликом пишите вопросы. Пишите, насколько выражен у вас храп, может быть, у вас есть мысли и ваши методы, которые вас избавили от храпа. С удовольствием об этом прочитают наши зрители, которые будут смотреть этот ролик. И я с удовольствием поделюсь с теми пациентами, которые будут приходить ко мне на прием.